Всем здорово, с вами Дитр 4 и назло всем своим хейтерам, да, я все еще жив. Но я пришел сказать, что да, это действительно так, я реально закрываю часть своих каналов. Это связано с тем, что алгоритмы просто загубили эти каналы. Тут и связано и с тем, что у меня и актив из-за этого упал, из-за того, что я вот с июля, или с июня месяца, уже не помню, там, переломал все пальцы и этом, за этом пролежал-то где-то несколько недель в больницы и из-за этого не смог выпускать какое-то время ролики алгоритм, алгоритм посчитали то, что типа, ты много времени не выпускал ролики, какой смысл тебя продвигать вообще вот теперь, сколько я не стараюсь все время на роликах 60 просмотров Ну ре, реже 200, там, какой-нибудь там реакции на РОТП и все то есть все мои старания с марку. то есть приходится теперь вот Вчера время продвигать ролики через внешние ссылки. То есть, либо через группу, либо через, там, телеграм-канал, либо, там, не знаю, через сообщество в ютубе. И то тоже не особо помогает. Я уже устал с этим бороться. Вроде уже, там, подписчиков, там, там, две у меня на одном канале, пять тысяч, триста, а просмотров ближе 60, А то и меньше. Какого фига? Как будто подписались на меня и ушли, и все. Ни, ни колокольчик не нажимали, ничего. То есть еще этот двери идиотский детский контент, вот который, типа разделения детский не детские, вот. Это тоже ухудшает простатистику алгоритмов. То есть, я вроде ставлю, это типа не для детей, но разрешено. Как думаете, алгоритм понимает, куда мне впихивать? Не, не понимают ни хрена, потому что это и не детский, и не взрослый. Куда мне продвигать, непонятно. А монетизация, ну, тут мне, в, в принципе, в роли особо не играть, потому что я человек работающий, мне и так зарплата есть, а монетизация так уже дополнительный заработок. Но сейчас без монетизации также, опять же, будет хуже продвигаться ролики. То есть нет монетизации, какой смысл тебя продвигать, на тебе нельзя заработать. Поэтому мне приходится делить вот каналы, вот э, один канал с реакциями, которые без АП, а который с авторскими. Ну и также летсплеи вот отдельно приходится делать. Но я решил сделать по-другому. Я сделал новый канал. Называется «Gyder Neo4 Reforged». Не да, это не ассоциация с Warcraft 3, который сейчас провально реализовался, а это по-другому. Это типа означает как перековка, то есть я сковал как бы несколько своих каналов в один. То есть там будут и летсплеи, и реакции, и влоги, и прочее, и прочее. То есть будет все выходить на одном канале. Потому что алгоритмы сейчас хотят, чтобы же ролики выходили как можно чаще, если вряд ли мне объединить весь контент в один. Чтобы хоть как-то... Сделать чаще, чтобы был выпуск роликов. И, и да, кстати, первое время летсплеи там будут... В основном перезаливы Это сделано будет для того, чтобы потом можно было Продолжить весь сюжет, который я там начал На игровом канале На игровом канале я их скрою, эти ролики для... На первое время, потом вообще удалю Вот, есть, а Теперь будут выкладываться ролики Только у меня на гидро 94 REFORGED, гидро 94 номер 2 Потому что авторские права ну, Никто не отменял ну Конечно, вот выходить в видео реже В отличие от REFORGED а также останется Gidro94-монтаж, где я делаю мышапы, компиляции и прочий монтаж. Потому что канал пока остался. А так вот, все, кому я еще до сих пор интересен, подписывайтесь на новый канал Gidro94 Reforged. Ссылка будет в описании. А также подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. То есть на Телеграм-канал, на Дискорд, на группу ВКонтакте. Обязательно. Что еще у меня есть? На Twitter обязательно. Там тоже каждый раз будут публиковаться новые ролики. Ссылки на них. А также и еще на... как Конечно, YouTube это не любит рекламировать, но на Twitch-канал у меня тоже есть. Я, правда, реже стримлю, но, но стримлю. Почему не стримлю на YouTube? Потому что если там вылезут авторские права на YouTube, мне кинут страйк. А на YouTube там максимум, ну... За это звук отключат, и все <смех> в запрещенном моменте. Та, правда, сложнее с, у них там с толерантностью и политкорректностью, чуть что не так сразу бан. Но тут уже везде какие-нибудь свои подводные камни. А так, ну, я, в общем, все сказал. Подписывайтесь на новый канал. Не забывайте подписываться, наставить лайки, нажимать на колокольчик, причем нажимать на колокольчик, Хочу, чтобы получать все уведомления, а не просто уведомления. Потому что YouTube сейчас как-то вообще с этим туго. На Все соцсети и другие мои каналы вот, на других платформах. А Также на HydroDivor 4 номер 2. Я его переименую, наверное, в HydroDivor 4 Reforged номер 2, чтобы путаницы не было. И HydroDivor 4 Montage. Давайте, до следующего видео. Пока.